Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь преподавателем и консультантом школы китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами начинаем серию мини-видео, посвященному богатству а, в карте бадзы. Безусловно, тема богатства и процветания намного глубже. А, ну, в этих видео мы просто поверхностно коснемся тех или иных аспектов. Каждое, у каждой карте есть определенный потенциал. Разберем такую тему, как грабитель богатства или уменьшение богатства в карте Бадзы. Безусловно, тема грабителя богатства намного глубже мы познакомимся с этими понятиями в этом уроке что такое грабитель богатств это разнородный поиньян элемент господина дня то есть всем нам известно что у нас существует элемент личности или господин дня или дневная мастер, или доминанта или мастер дня по-разному называется это определение но это непосредственно знак нашего рождения то есть это мы а грабитель богатства или как его более за называют в других школах, это уменьшение богатства, это тоже элемент нашей личности, но разнополярный. Если элемент нашей дневной доминанты, этот так называемый друг, такой же как мы, то грабитель богатства, это тоже человек, это тоже люди, но это это люди, которые являются нашими конкурентами, претендуют на наши активы и прочее, и прочее. Сейчас стало достаточно модной тенденцией, скажем так, грабителями богатства называть не только разнополярный элемент нашей дневной доминанты, но и непосредственно таких же, как мы, то есть и представителей братства, так называемого божества, -божества братства. Еще раз повторю, что тема грабителя богатства, она намного глубже и сложнее, и далеко не всем дневным доминантам стоит бояться грабителей. Иногда грабители бывают очень полезны для зарабатывания денег. В большей степени это относится к инским дневным доминантам, которые более спокойно могут пережить скажем так, вмешательство грабителя в свою жизнь. И иногда эти доминанты не могут получить богатство, не используя грабителя. Но мы сейчас базово просто пройдемся по моментам, связанным с грабителем. Еще раз повторю, что обнаружив в своей карте грабителя или обнаружив грабителя в приходящем периоде удачи не стоит сразу же расстраиваться просто протестируйте пока что практически насколько сильно грабитель вас пощипал скажем так но в общем и целом в более глубоком изучении этого вопроса можно иногда сделать выводы что грабитель может быть и полезен ну давайте вернемся к к определению грабителя Итак, грабитель это разнородный либо вот в данном конкретном случае до да, считают многие школы сейчас что грабитель это даже не разнородный а такой же как мы то есть грубо говоря это элемент личности да и я и и то есть и грабитель и друг он может стать если вдруг оказался вдруг иногда грабителям но в любом случае грабители это наши конкуренты соперники враги но у грабителя богатства как у любого божества есть и положительные стороны при благоприятном раскладе грабитель богатства дает человеку щедрость заботу о других духовность готовность отказаться от материальной выгоды то есть как правило как правило люди у которых есть грабитель богатства в карте ну, естественно, если там не чересчур много этих грабителей, они, как правило, щедрые, да, то есть это те люди, которые могут как бы, поделиться чем-то, что-то отдать, то есть грабитель – это не только злое божество, которое все отбирает, но в некоторых прочтениях, в некоторых ситуациях грабитель говорит о том, что человек в карте, которого есть грабитель, он может быть щедрым заботиться о других, дает духовность, готовность отказаться от материальной выгоды. Считалось, что если у человека много грабителей в карте, да, там достаточное количество, то есть, там, знаю, грубо говоря, практически вся карта бадзы состоит из грабителей, то Человек должен избрать духовный путь и стать монахом. То есть он настолько отрешен от мирских дел, что ему надо постать на путь как бы духовному. Грабитель богатства в небесных стволах явно проявлен, но ему проще всего украсть деньги мужа жену. да Но это опять-таки надо индивидуально смотреть карту, но тем не менее считается, что если у вас явно проявленный грабитель есть, особенно если он стоит перед вашей дневной доминантой, то вы можете быть ну, номером 2 да то есть или номером 3 даже если у вас несколько этих грабителей то есть оно считается что кто-то есть перед вами который забирает то что вы хотите еще раз повторюсь это может быть не только грабитель это может быть как в данном конкретном случае и огонь ям какой-то стоять что здесь что здесь то есть это ну, вот еще раз повторяю что вот современная тенденция считать грабителями не только разнополярный элемент но и такой же как вы да то есть это те, те же самые друзья так называемые такие же как вы но они собственно говоря хотят того же что и вы и считается что просто грабитель это более экстремальное божество которое не скрывает своих намерений которые действуют ну, скажем так нет не по некому рейдерскому сценарию в чем-то а друг это вроде бы такой вот ваш друг такой вот, в общем-то, не воинственный персонаж, но в конечном итоге этот друг забирается точно так же, как и грабитель. Грабитель в скрытых небесных стволах действует скрыто. Вы можете не знать, что вас грабят. Надо смотреть, на каком элементе сидит грабитель богатства. И в этой сфере могут быть проблемы. Да? Если грабитель богатства нейтрализован, то есть контролируется элемента власти, то это хорошо. И если грабитель богатства под контролем так называемым, то есть, предположим, если бы вот как в данном конкретном случае, Грабитель богатства под контролем, а, так как сидит на элементе власти. То есть, или, предположим, у человека был бы грабитель богатства, ну, предположим, здесь стояла бы змея, и на змее сидел, сидела бы вода, да, то есть о, власть бы контролировала этого грабителя. Или же у человека э, стоял грабитель, явно проявленный, да, и э, э, на грабителе сидел бы сидела бы самовыражение которое бы э, из, ну, на порождение которого бы у грабите, э, у грабителя э, уходили бы э, уходила бы энергия да то есть если грабитель богатства у вас имеет место быть в карте но он под контролем власти или самовыражения то это собственно говоря грабитель который может быть не так себя проявлять активно но до той простой поры как пока с этого грабителя не снимут контроль да то есть в один прекрасный день контроль может быть снят Считается, что слабой карте грабитель богатства может быть полезен, так как помогает забрать деньги. Ну, не только слабой карте, а ну, и слабой карте и неукоренной да, слабой э, дневной доминанте. И вообще, в принципе, грабитель богатства полезен больше иньским элементам. То есть янские элементы у нас грабители богатства не очень любят, а вот инские элементы даже если эта карта и сильная и укорененная доминая доминанта, они как-то легче, до да, переносят вмешательство грабителей. Например, человек может вступить в проект с компаньонами, заработать, но в то же время ему придется поделиться с другими деньгами. с деньгами, другими деньгами, да. То есть человек, например, со слабой дневной доминанты, которая плохо укоренена или не укоренена ему деньги все освоить которые есть у него в карте или приходят в удачи, потому что как правило ну в слабых картах и а неукорененных дневных доминантов как правило очень много ослабляющих стихий как там самовыражение богатство власти и для того чтобы каким-то образом заработать деньги деньги могут быть освоены посредством да, у нас элемент личности контролирует деньги, и, соответственно, для того, чтобы забрать все это бесценное богатство, которое имеет место быть, человеку вот с такой ситуацией с слабой дневной доминантой, с неукрепленной дневной доминантой, скажем так, ему надо усиливать свой элемент личности, ну, в том числе и за счет грабителей, и поэтому он может заработать больше в команде, но, ну, естественно, команда просто так трудиться не будет и вступая в коалиции да он может просто зарабатывать много и потом делиться со своими так называемыми грабителями и друзьями и за счет этого опять-таки за счет того что создается команда осваивать э -э -э -э -э богатство до да, которое без помощи других людей без помощи партнеров он не может забрать потому что дневная доминанта слабая и при желании, да, без команды человек просто может обесточиться, да, то есть он может просто потерять свое здоровье, потерять свой ресурс и ничего не получить. Вот если элемент братства неблагоприятен, то может также выступать и грабитель богатства. Грабить могут близкие люди, но не только близкие, тоже могут, как называется, ваши друзья так называемые, да, выступать в роли грабителя. То есть грабитель может быть многолик. Даже если в карте нет грабителя богатства, то он может прийти в году или такте. Люди, в карте которых грабитель богатства уже встроен, могут привыкнуть к его проявлению, так как живут с этим всю жизнь. А для людей, у которых нет грабителя богатства в карте, и он приходит с тактом или годом, события могут быть как гром среди ясного неба. Еще раз повторюсь, надо всю карту исследовать, но в большей степени янские, конечно дневные доминанты как гром с ясного неба на них обрушивается этот грабитель тем более если каким-то образом так получается что деньги уводят грабитель или видит деньги то у человека великие бедствия да? случаются что потери могут быть состояния, дохода и других факторов то есть надо грабители отслеживать и в удачи и в своей карте каким образом это проявляется мужчина с неблагоприятным грабителем богатства в карте может ставить отношения с друзьями выше чем с детьми женой опять-таки потому что у нас элемент личности контролирует богатство, а богатство это у нас это у нас супруга. У такого мужчины могут быть проблемы с деньгами или с женой, так как грабитель богатства нападает на правильное богатство это элемент жены для мужчины. И правила взаимодействия с грабителем богатства, да, то есть, ну, что поделать есть, собственно говоря, этот грабитель в карте вам вредит, или же он приходит из удачи, и вы понимаете, что.. Грядут сложные времена, но опять-таки еще раз повторюсь, не надо как бояться как кошмара ночного этого грабителя, потому что иногда действительно его действия разрушительные, но иногда так бывает, что грабитель это единственное лекарство для карты, но не то чтобы единственное, одно не из, мно, из, из немногих лекарств, которое может помочь. Э обладателю карты до да, забрать деньги какие-то до да, заработать их как-то улучшить свою жизнь но базово предположим вы понимаете что действительно грабитель богатства это не то что вы хотите что на вас влияло и поэтому для того, чтобы как-то проигрывать негативное действие грабителя, чтобы оно, естественно, это воздействие оно не исчезнет, не сотрется, если оно уже присутствует в вашей жизни, но хотя бы минимизировать э, пагубное воздействие занимайте активную жизненную позицию ограничьте вторжение в свои личные границы занимайтесь благотворительностью да то есть грабитель богатства – это уменьшение богатства это то божество которое хочет что-то у нас забрать а вы можете сами отдавать это то есть проигрывать его воздействия и благотворительность это один из самых в общем то таких базовых до да, действий если у вас грабитель богатства у вас отдалел. тратьте деньги на обучение образование на нематериальные вещи если грабитель богатства стоит в дне рождения, то не знакомьте своего мужа, жену, с друзьями, подругами могут увести но ну, почему? Потому что в дне рождения у нас дом супруга так называемый. И если, предположим, у вас грабитель богатства стоит в непосредственно земной ветви дня, предположим, это ну, там, огненная лошадь, водяная свинья например там огненная змея и вот все столпы которые сидят на своем братстве или на грабители богатства то подразумевается что в вашей жизни может сложиться такая ситуация когда вашего партнера кто-то захочет увести то есть вас ограбить на эту тему и поэтому ну не надо в общем-то навлекать самому себе каких-то неприятностей да то есть уже такой столб дня подразумевает вот такую опасность и поэтому естественно не стоит наметать обстановку да? в общем знакомить с большим кругом лиц противоположного пола вашего возлюбленного или возлюбленную чтобы просто не создать такую не очень приятную ситуацию грабитель в году или в месяце могут быть проверки контролирующих органов налоговой и так далее ну собственно говоря потому что у нас месяц и год это внешне внешние тайчи это наша социальная жизнь и поэтому если у вас собственно говоря как у данного конкретного человека и скрытый грабитель есть и проявленный грабитель, то э, надо быть аккуратным да, в этих сферах понимать что неровен час в этих э, аспектах да у вас могут быть какие-то ограбления в кавычках Избегайте людей, у которых в карте проявлен ваш грабитель богатства. Эти люди могут вас грабить. Но опять-таки, еще раз повторюсь, существуют такие карты, которые не могут без этих грабителей э, существовать. И тогда им наоборот рекомендуют работать с людьми, э, как бы дневные доминанты, которые являются как бы либо грабителями, либо их братством, или же достаточное количество этой энергии находится в карте партнера да, или людей, с которыми они работают. Но это как бы частности. Если вы уверены в том, что грабитель богатства вам не нужен, это чужой гость на вашем празднике то если вы видите в картах других людей ваших грабителей то ну, есть одно, одна из рекомендаций ну не надо да? не буди лихо пока тихо но еще раз повторю что в этих правилах есть исключения и считается что не надо давать обещания, которые вы не выполните то есть не надо самому себя грабить не давайте в долг если дали то будьте готовы что вам его не вернут не ищите быстрых денег, не вкладывайте их в финансовые пирамиды. Ну, в общем-то все достаточно понятно, да, житейская мудрость. Если у вас проявлена эта энергия или она к вам пришла, и она к вам и она не хороша, ну зачем усиливать, да? То есть дадите в долг не вернут, вложитесь в какую-то пирамиду, профукуете деньги. Ну, то есть тут как бы секретов больших нету. Храните деньги в разных корзинах, не храните деньги в одном банке, ну накапливайте деньги не экономьте на здоровье комфорте но в то же время избегайте шипоголизма научитесь принимать и дарить подарки ведите учет расходов не берите партнеров в бизнес но опять-таки еще раз повторюсь это э, спорный момент это вот только именно для тех карт которым грабитель не нужен ну, не работайте с деньгами это в случае того если у вас ну, совсем там какая-то патовая ситуация в карте что но ну, грабитель он не выбирает что собственно говоря грабить но самое интересное что ему нужно это деньги да и поэтому ну, могут быть какие-то недосдачи может быть какие-то ситуации до да, когда у человека могут и в физическом смысле отнять эти деньги Держите дистанцию с друзьями, это не значит, что не надо дружить, просто поменьше рассказывайте о себе, не посвящайте их свои планы. Ну, как правило, людям, которым и братство, и грабители картам не полезны, ну, достаточно часто действительно люди могут вредить им в какой-то степени. Ну и совет, в общем-то, да, понятный, что дабы не навлечь на себя каких-то проблем, от друзей можно, в общем-то, это не говорит о том, что вы должны закрыться на замок и ни с кем не общаться. Упаси Господь, это говорит просто о том, что вы должны технику безопасности определенную соблюдать при общении с людьми. Если есть много грабителей богатства или они не полезны в карте, то это может обозначать отсутствие близких отношений с людьми. Ну да, иногда так бывает, что что-то неполезное, оно переворачивается. Да, вроде бы много людей, человек должен быть очень общительным, очень зависимым от людей. Ну вот получается, что он становится эгоистом или замкнутым, так может тоже проявляться. Опять таки, еще раз повторюсь, это не только грабители, это и ваш элемент личности может так выступать. В зависимости от того, где стоит грабитель богатства в карте, то с той категории не заводите близкие отношения. Если в году то начальство, друзья. Если в месяц, то коллеги, если в часе, это подчиненные клиенты. Не берите друзей на работу. Грабитель богатства, скрытый небесный ствол, какой кто-то тайно вас грабит. Год начальства, месяц коллеги, день друзья, супруг. ну День это друзья, супруг, час подчиненные. То есть вы можете и не ведать, и не знать, что вас потихонечку обворовывают. Да? То есть такое может быть. Ну да, Данного человека может грабить скрыто начальство какое-то там ну грубо говоря старшие родственники открыто могут грабить его друзья мама с папой коллеги и опять-таки скрыто могут грабить ну там что-то в супружеском доме либо друзья какие-то тоже ну в общем-то достаточно сильно это и проявляется когда грабитель является основной ци да то есть для этой карты очень сильно в земных ветвях бы проявлялась энергия земной ветви змеи и лошади да потому что это земные ветви того же с той же самой стихии что и дневная доминанта в данной карте но опять таки это такие базовые правила как еще раз напомню что все правила индивидуальные надо смотреть на конкретных картах, но тем не менее, если вы вдруг уже поняли, что грабитель для вас плох, и вот можно таблицу эту посмотреть, кто для вас грабитель, то бишь ищите свою дневную доминанту, и грабитель для вас – это элемент противоположной популярности. Но еще раз повторю, что теми же самыми грабителями могут выступать знаки да, вашего элемента личности. Еще раз призываю всех не пугаться, если вы обнаружите в своей карте такие знаки неблагоприятные для вас, соблюдать технику безопасности, и иногда действительно грабители и элементы личности жизненно необходимы карты. карты да, еще раз повторюсь, чтобы какую-то деятельность осуществлять благоприятную, благоприятную, им надо привлекать в свою жизнь такие энергии. Но ежели такие энергии не нужны, то лучше соблюдать некую технику безопасности. Еще раз призываю тех, кому было интересно данное видео, подписаться внизу данного видеоматериала на участие в марафоне «Лучший год для ваших денег», где мы более подробно рассмотрим различные аспекты в карте Бадзи, касающиеся денежных энергий, денежных каких-то моментов, всего хорошего. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и до встречи в следующем видео. До свидания.